Томника Хвойный дворик и с вами Евгений Филимонов Ну, прямой эфир Сразу скажите Если кто еще не, не уснул Как меня слышно, как меня видно То есть Посмотрим Так, пока никого нету, но у нас погода где-то плюс 10, сейчас я можжевельник покажу, потому что сейчас мы пойдем в теплицу, можжевельник будем, будем подготавливать сиреньки к можжевельнику, будут вопросы сразу задавать и ответить, естественно кто не спит, потому что я понимаю время позднее, но у меня время рабочее, ой как темно, ну, ничего страшного, сейчас мы дойдем до теплицы, я там поставлю, пожалуйста в комментариях напишите как меня слышно и как меня вообще, вот наша тепличка Пришел сюда не просто так, я пришел для того, чтобы подготавливать черенки. Ну и заодно буду отвечать на ваши вопросы. Ответы сейчас я камеру установлю. Наши череночки вот сейчас секундочку еще раз поправлю вот черенки, да будем сейчас приготавливать и я заодно буду отвечать на вопросы сейчас я зайду тоже в чат и сразу скажите как меня слышно как меня видно вернее меня уже не видно но все-таки так где-то у нас тут есть, да видно нормально. Пока вопросов я не вижу, но сейчас мы разберемся. Так, ну ладно, я понимаю, что все уже спят, но мы приступаем. Торзяться долго времени не займет, где-то пол, полчасика. А я пока Буду готовить черенки, ну и рассказывать мотовельник Skyrocket. Один из самых лучших кальных мотовельников. Да, я готовлю черенки, ставлю их потом на сутки вроде фарм, а потом уже землю грунт. Вот, можно видеть здесь у меня. Уже зачеренковано довольно таки хорошо. Сейчас мы начнем черенковать. Блин, не, готовить черенки. Так, ну черенки обрываются. Вот такие вот, как обрывать, я показывал, у меня есть видео. Ну, я сегодня стрих мозовельник вы видели в начале. И я думаю. Спасибо. Спасибо за то, что слышно хорошо. Я думаю. Всем видно, да? Череночки будем готовить. Ну, это черенкование, так сказать, в промышленных масштаб, масштабах. И поэтому я долго задерживать никого не буду. Сегодня вышло видео по на моем канале по поводу по поводу того что можно ли содержать хвойные в домашних условиях в квартире в доме и там было очень много вопросов поэтому я решил выпустить видео хотя ну, выйти в прямой эфир ну в прямой эфир я ну вот берем черенок черенок обрываем все лишнее, где-то сантиметра два, два с половиной. Вот пяточка у него. Пяточку чуть-чуть слегка подрезаем. Получается вот. Вот если можно видеть вот, вот такое вот дело. И потом же мы их будем в землю. Я видео все полностью сниму, выпущу по поводу черенкования, по поводу результата также так у нас тут наверное подальше надо поставить ну посмотрим кто будет смотреть то вопросы задавайте я буду отвечать сегодня было много вопросов сейчас я в данный момент зайду я посмотрю какие вопросы и буду отвечать на них секундочку секундочку секундочку комментарий женщина написала под видео на тостан многие думают что купив в супермаркете елочку в горске что она комнатная и удивляется когда она умирает но домашние елки существуют но ну, это карие, ну такой вид елки есть ну конечно же это Елка не для нас. Это не для России елка. Это... Нам надо, чтобы дома росла трехметровая, хорошая ель сибирская. Чтобы мы могли ее каждый год наряжать. Кстати, я буду наряжать свою елку во дворе. Да, кстати, я на Новый год не ставлю елку живую. Я ставлю искусственную и во дворе наряжаю одну. ну, по последнего видео там есть фотография можете посмотреть ознакомиться Так и все. вопросов нет, тогда буду рассказывать про черенки. Вот черенок. Черенок можжевельника skyrocket скального. Очень прекрасный можжевельник. Растет очень высоко и красиво. Я черенкую в теплице. В теплице у нас сейчас температура на данный момент на улице где-то примерно около 5-7 градусов. Здесь у нас 20 градусов. 20 градусов теплицы. Черенки будем нарезать. Их довольно-таки много, поэтому я не знаю, на полчаса хватит. Если будут вопросы, пожалуйста. Да, черенкуем потихоньку. Ну, сейчас подготовка идет, потом. Позапрошлом году, да, я черенковал тоже в зимнюю теплицу. В прошлом не черенковал. Почему-то я решил, что, вернее, у меня не было просто времени. Позапрошлом я черенковал до Нового года. Прям 31 декабря я пошел за стол в 11 часов. Доканчивал черенковать. Но зато я зачеренковал все, чтобы в следующий год не уносить. В этом году я надеюсь, я и не будет такой спешки. Потому что чтобы успеть там. Блин. Спасибо за поддержку. Есть еще не спящие. Сиетли. Так, ну по поводу теплицы рассказать она полностью из поликарбоната с половиной на 2 где-то так ну, довольно-таки удачное расположение солнце сходит, сразу бьет на нее и здесь даже в мороз здесь к обеду тепло если здесь в мороз на улице, если минус 15 то здесь около 18-20 градусов, все равно, все, отопление я сейчас убавил, поэтому здесь 20 градусов, так бы, если отопление было бы здесь побольше, ну, здесь была жара, теплица с двух сторон проветривается, вообще надо ставить сюда кулер, Увлажнитель воздуха у меня есть, я не знаю, буду ставить, не буду, потому что здесь и вла влажность и так хорошая, поэтому я не вижу пока смысла. Так, что мы тут еще, что я могу вам еще рассказать? Ну, про черенки, ну, черенкование в зиму, я черенкую, вообще, самое лучшее черенкование, это же, конечно, когда идет сокодвижение. Сокодвижение у нас идет по всем растениям, это начиная с марта и кончая май. То есть, в начале марта, как земля оттает, в середине марта, ну, в конце марта, когда она оттаивает, то есть, желательно уже, чтобы была готова у вас грядка, куда вы собираетесь черенковать. И туда вот так, таким же способом зачеренковывайте. Ну, желательно, чтобы она была накрыта, притянена. Желательно в вдвойно, двойной сеткой, чтобы у вас они не подгорели. И полив тоже желательно поставить такой, знаете, форсунками. У меня есть видео, я по черенкованию там делал там бы результата правда я не дал, но факт в том, что тренирование на улице, естественно, лучше, но здесь зато, как говорится, мы зимой без дела не сидим и тем более ночью ночью сидеть без дела не знаю, но вот это надо все как бы мне приготовить, завтра. сейчас поставить это все в ради фарм. В прошлый раз я использовал, использовал корневин, в этот раз ради фарм. Ради фарм более такой мощный для укоренения. И я думаю, вот так мы берем все это в одну руку. Я не знаю просто. Через сколько месяцев даст корни Скайрокет посадил, два месяца назад в открытый грунт под бутылку. Ну, если вы посадили, вопрос от Вова Вовин. Если вы посадили осень, он даст только корни весной. Навряд ли он даст корни сейчас за зиму, потому что они в полудреме таком находятся. Как только движение наснется весной, он обязательно даст. И тогда вам главное не, ну, как бы не забыть про то, чтобы увлажнять его, постоянно опрыскивать, бутылку открывать, опрыскивать. И тогда, я думаю, у вас все нормально. И не на солнце желательно под бутылку. Ну, Они и без бутылки хорошо приживаются. Но сейчас, да, в зиму желательно укрыть чем-нибудь. А так, так что-то у нас мало. Ну, ладно. Спасибо. Так, следующий вопросик есть. Тут уже от Сандра Эл. Какие сорта елок у вас растут? Приветствую вас всех, уважаемые друзья. Кто не задал вопрос, задавайте, если кто не спит. Итак, какие сорта елок у нас растут? У нас растет в основном видовые сорта елей. Ну, канадская коника, это она у нас не растет, мы ее просто не продаем. Мы ее не выращиваем, потому что она горит. А вообще видовые сорта растут, такие как ель-колючая, видовая, которая довольно таки хорошо набивается, ну красивая. Ну, если вы наберете Википедии, это ель колючая тире голубая. То есть видовая ель сорт это хупси, это глобоза, там еще много сортов, множество сортов они карликовые там есть, но мы в основном видовую ель, ну она тоже хорошая, по сравнению, она набивается хорошо, и она, она довольно-таки неприхотливая, понимаете, сортовые ели, да, они хорошие, но которые медленно растут, еще еле обыкновенная, тоже делаем с ней что можем, ну еще в будущем, конечно же, мы планируем да, более сортовые ели выращивать, то есть прививками, вот мы заказали с Польши в марте, скорее всего к нам придут хупси маленькие, мы их дорастим до метра два и будем прививать уже на вот, нашу видовую ели. ну тогда Потом еле обыкновенно не деформность подушковидная. Так, у нас тут, отвлекусь мы немного, у нас тут радифарм разведенный. Ставим радифарм, теренки в радифарм на сутки. На сутки ставим. И сутки они простоят, а потом мы будем их в землю внедрять потихонечку. Так, продолжим дальше. Это я сегодня днем резал можжевельник очень много было черенков жалко было выбрасывать поэтому и пока в воду поставил ну в общем так, так да. черенковала в октябре только замонтировала Я нашиповала вот тенковала. не вымерзнет да нет они не вымерзнут но вам желательно было ее накрыть пленкой конечно же как у вас начались морозы если еще не если уже начались то есть если начались то сразу накрываете пленочкой и в зиму она уходит под пленку и нормально все и я раньше черенковал тоже. Я начинал 1 сентября черенковать. Поливал их усиленно, кстати. Вообще не опрыскивал, просто прям хорошо поливал. Поливал. под притенением они у меня были хорошо. Хотя у нас в сентябре стоит жара. То есть в октябре еще можно тоже черенковать, если у вас. Если у вас погода такая позволяет, то под пленку его, ну, желательно, конечно, посматривать, ходить, чтобы он там не задохнулся, и весной обязательно открыть ее, вымерзнуть вы, вымерзать, вымерзнуть не должно, вымерзать, ну, он сейчас в полудреме, как я уже говорил, поэтому все растения сейчас хвойные в полудреме, с ними можно делать в принципе пересаживать там что хотим главное чтобы земля была готова И я даже такое такую могу вам рассказать что был случай но не был случай это мы часто делали когда я жил, жил проживал в якутии я вырос там родился я мы брали мы брали Ель, выдалбливали полностью, все, вот, в октябре, ну, сейчас там уже минус 35, это я, уже, это точно, там, если уже под 40 не заходит, там, иногда, а в ноябре, там, ой, в октябре, я извиняюсь, там уже довольно минус 15, минус 10, то есть, выдалбливали полностью ком, и яму выдавливали, куда можно было пересадить и заливали водой этот лед образовавшийся он там стоял всю зиму потом весной он расстраивал и пошел полностью на корневую систему это было довольно прекрасно приживаемость стопроцентная еле были около двух метров то есть вымерзнуть вымерзнуть хвойные в принципе не могут черенки да. да, Татьяна, еще хочу сказать, что черенки, если вы оставили, не накрывая, нет, нельзя, скорее всего, если, если они под снег ушли, то ладно, бог с ним, но обязательно весной, когда снег сойдет, сделайте... Смотря, опять же, какие черенки. Если вы сделали маленькие черенки и неглубоко их в землю посадили, то их может просто выдавить морозом, понимаете. Весной они будут лежать у вас на земле. Их выдавить так, что они будут лежать на земле и просто уже результата никакого. Можно и их будет обратно Поэтому я говорю, вы посадили, если осенью, даже сеянцы, черенки, весной, после того, как сойдет снег, как, то есть будет уже возможно работать на земле, вы обязательно попридавливайте все вокруг. Если мелкие посадили, даже сеянцы, их выдавить обязательно, если у вас был мороз. Снег вообще хорошее дело, но если они ушли под снег, и там постоянно находится, не как у нас, например, у нас снег выпал, и потом он тает, лед, вот это все, блин, я не могу, в Якутии хорошо, там снег сразу навалил, и все, и забыл про них, уже знаешь точно, что до весны там нечего тебе делать. А здесь приходится следить, вот у нас 1 декабря выпал снег, развалил полностью вот можжевельник, я поэтому и стал его обрезать сегодня, потому что обвязывать, ну, не вижу смысла, а так... Так снег вообще полезен. Если бы он выпал и лежал бы, да, был бы толк. Если у вас он выпал и лежит, то, да, это можно и черенковать и садить под снег. То есть не надо укрытия никакого. Ну стуи там, например, и с большими можжевельниками, сросевшимися, ладно, там все понятно, их придавило снегом, ничего страшного не будет. А стуи и с можжевельниками, которые растут вертикально, то, то есть их надо обязательно обязательно их надо обвязывать или что-то придумать, чтобы снег их не растрепал так, как по разным сторонам. Вот у нас как выпадет мокрый снег, так постоянно думаешь, чтобы. чтобы потом они были как бы нормальные, чтобы они не, они когда распадутся, там, вообще ужас. Ну, хотя они все восстанавливаются к маю, но на такое безобразие я просто не могу смотреть. Я прихожу, в мае, в июне они восстанавливаются, ну, пару веток могут так и остаться, поэтому их приходится или как-то стяжками прикручивать или же обвязывать обвязывать полностью Ну так мало не мало, у нас трансляция уже идет 25 минут я извиняюсь, что вы смотрите на мои руки но вот я еще раз хочу сказать, что мы готовим серенки я вышел в эфир просто я занимался этим и решил выйти в эфир, я думаю, если кому-то не спится, может быть <laughs> ну, вот, под добро пожаловать на трансляцию я раньше вообще, можно в принципе и не обрезать, вот пятка пятка, если можете видеть, у нее такой хвостик вот ее раз обрезали и все ну надо обрезать надо если честно то надо я раньше не обрезал не обрывал ничего и приживаемость была хуже но сейчас посмотрим какая будет приживаемость тем более я учел опыт прошлой прошлого черенкования позапрошлом году у меня там было 60 процентов приживаемости. Но я что сделал? Я что сделал? Я сделал главную ошибку, которую я почему-то не делаю, почему-то не делаю. Это в грунте. Так сейчас я на вопрос отвечу. Так выписывают ради фарм? Ради фарм? Да, я выписываю. Я даже не помню, где я его выписал если честно. Ну, бутылочка всем известная, там, литровая бутылочка, ну, правда, дорогая, он дороже корневина, конечно, ну, и он разводится, конечно, побольше, чем корневин, и расход его с ним больше ради фарма, хотя он более эффективный, но, если честно, так и говорят, я... Просто первый раз использую ради фарм в этом году я использовал его на сеянце, ну, разницы я особо не почувствовал, если честно, я вам скажу. Корневин, что корневин, что ради фарм а может они без того, без этого растут, они, может, подделка уже везде, бог его знает, сейчас нашей промышленности, где они ее взяли, что купили. Так, ну вот, сереночки у нас уже подготовлены. Там выше был а. можете... Три стволика оставить, один или три, сейчас там выше вопрос был, говорят, я пропустил. Семена я не видел тут. Ну, чуть выше ради фарма. А, чуть выше ради фарма? Угу. Да, вот вопрос Анна Федорова задает. Здравствуйте, только сегодня подписалась на ваш канал. Скажите, а семена у вас можно приобрести? Да, спасибо, что подписались на наш канал. Анна. Семена нет, мы не продаем, потому что... Потому что мы и не покупаем, мы собираем все сами, нам это все присылают. Тоже там ребята собирают из Якутии, у меня друзья там собирают, и на Кавказе, и в Подмосковье собирают. То есть все собирается моими друзьями, то есть я с ними не один год знаком, то есть мы жили в Якутии вместе, все сейчас поразъехались, с севера очень много уезжало, уезжало до 2000 года очень много, сейчас не знаю, как там дела даже обстоят, там, там если из 10 моих друзей осталось, там, к примеру, один человек остался, и все. А остальные мы вот семена берем. Да, я звоню ребятам, ребята все собирают. Я приезжаю, просто забираю или шишку, или уже семена готовые. Ну, кто как готовит, прошу их. и У нас немного их, поэтому мы не продаем. Мы, мы лишь бы себе хватило как бы. А покупать? Покупать я не раз обжегся. Даже с поставщиками, которые, которые извините меня, там... Мне три года поставляли, на третий год они просто поставили старые семена. семена с семенами не угадаешь и с семенами очень трудно. И я, если честно, боюсь ими торговать, потому что ну не хочу. Может быть из-за того, что пока что у меня нет времени этим заниматься, а так может быть в будущем, да, это тоже войдет. Ну, как бы сейчас, на данный момент мы не продаем. Извините, конечно, как будет возможность, да, появится на сайте такая же такой же раздел, как и по сенцам, то есть можно будет купить семена и заказать. Ну, и об этом вы увидите и узнаете, конечно, из наших видео. Туя 40 сантиметров, Смарагд, три стволика, оставить один или три. Вот вопрос опять же, если они близко к себе, ну, лучше оставить все три, не, лучше не трогать, конечно же, а на три стволика, смотря как... 40 сантиметров, нет, конечно же не трогайте Смарагд 40 сантиметров это ни о чем не говорит потом он обьется, будет хорошего у вас нет, ни в коем случае не трогайте ни в коем случае вы успеете всегда их тронуть если вам так необходимо ну, по поводу смарагта скажу, ребята я, вот у меня там есть на маточные растения смарагта я их выращиваю, буду тоже черенковать их в будущем я вот, э, все рвутся, Смарагд, Смарагд, у нас довольно хорошая есть туя, колонна я не то что рекламирую ее, но к Смарагду у меня отношения, я уже говорил, у меня к нему лично неприязнь ну, как мне сказал один товарищ, если его просят, то какая разница, что тебе не нравится главное, чтобы нравилось покупателю, ну с одной стороны, они правы. Смараг, да, красивое дерево, но у него есть один недостаток, которым котором я, я всегда говорю и боюсь и поэтому выращивать его. Когда он вырастет, например, метра три 4 у него есть такая особенность, один год он возьмет и просто обгорит с одной стороны. Например, ветер Холодный, зимний, солнце сбоку выдуло, и все, все прекрасно обгорело, и потом вы, что вы получаете, что вы получаете, вы получаете растение, которое вы растили, например, лет 10, и у вас оно обгорело с одной стороны, и вы ничего не можете сделать, просто ну, кроме того, как выкопать его, и, или, или дождаться, пока оно восстановится, а на это уйдет очень много времени. Очень много времени, потому как ну это даже не серьезно. И мы не пользуемся. Слышал я про него давно, ну нет, не пробовал. Не пробовал, честно говоря. Вот я попробовал, я вам сейчас покажу. Сейчас, секундочку, сейчас покажу. Вот Клонокс. Клонокс тоже тоже довольно-таки хорошее средство. Ну, по крайней мере, по видео. А так я попробовал, зачеренковал немного. То есть там, если вобьете в интернете клонекс, и, и видео можно будет посмотреть, как там им пользоваться. Ну, я не думаю, что... Я вообще хочу добиться того, чтобы они без всяких вот таких вот удобрений укоренялись. Позаврошлом году я укоренил, да, 60 процентов. Ну, корневин, то я его зря использовал. А... Ризопоном, нет. Ризопоном, я... Мне давно про него писали. По... Прошлое мое укоренение рассказывали, что хорошая вещь, имеет три кислоты. Я читал про него, да, и хотел даже выписать, но потом что-то пошло не так, но попробуем, как бы все еще в будущем я планирую теплицу побольше построить тоже и на черенкование, то есть у меня будет посев, у меня будет черенкование, у меня будет прививка, ну в этом году мы только вот со всех участков собрали растения и перенесли на один, и то там еще до конца стройка не окончена, поэтому мы там один теневик запустили, в этом году второй почти запустили, ну, то есть там осталось подготовить только землю. Только землю, и мы потом уже будем. Так, по поводу у нас тут вопрос. Так, спасибо, друзья, хочу обратиться всем. Сейчас, Спасибо, друзья, что смотрите меня, я хочу обратиться всем в такое время, темное, я не знаю, может у вас и утро, конечно, но у нас уже, уже, по-моему, очень много времени. Спасибо за вопросы, сейчас мы будем отвечать дальше, но мы продолжим тут, поэтому, так я, в принципе, я могу так это, ну, цвет отсвечивает, просто я не могу этот цвет так очень нравится ваши видео а как сохранить семена в этом году много семян, пик досталось половину посадила, половину просто осталось в сарае в ведре, как правильно сохранить семена Правильно, в сарае, в ведре. Но ну, там мыши, вы учтите, чтобы они их не съели. Ну, в сарае, в ведре нежелательно. Я вам скажу один способ, один способ по поводу, как сохранить семена. Семена все я храню. Вернее, как я это делаю. Беру, у меня есть видео. Обычную трехлитровую банку, сухую. Засыпаю семенами и закатываю, как помидоры с огурцами. Очень удобный способ, я вам скажу. Единственное, в сарае я не ставлю их, я ставлю в подвальчике. У меня есть там, где температура от 0 до 10 градусов, самая большая. И храню, вот семена недавно запаковал еле голубой, потом сосны, потом туи западной восточной пихты еще не высохли они как высохнут то есть вам нужно сейчас их понимаете пихта она желательно ее садить сразу после того как вы собрали семена вы собрали семена сразу ее сажайте то есть это можно в октябре в ноябре делать если вы сохранить хотите семена, то вот так только можно сохранить, как я вам сказал. Трехлитровая банка, закатывайте когуцы, и главное, чтобы там сухой был. И каждый раз переворачивайте, смотрите, чтобы там они не прилипали на дне. То есть Это от мышей, но в сарайки их ставить опасно, потому что заходишь в сарайку, бросишь молоток и нечаянно на них. Вот это и все порядок, как говорится. Поэтому я храню семена в, в доме, уголке, где там нету инструмента, нету ничего. А так в сарайке, да, можно хранить, если вы в какой-нибудь ящик поставите. Это, во-первых, от мышей, и она как вакуум создается, они сохраняются учите что семена пихты вам нужно будет посеять как можно раньше. Как можно раньше. Желательно, там как только снег сойдет, их первым делом надо сеять. Ну и чтобы земля у вас была нормальная, не в грязь, конечно. Ну, посев пихты семян у меня на канале есть. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Ну, если винтовой крышкой вы создадите там, к примеру, вакуум, ну, ради бога, можно винтовой, но я, понимаете, я винтовой не делаю, потому что я привык делать так, и я боюсь, если я винтовой сделаю, что что-то пойдет не так, поэтому я с самого начала, с самого, еще я не знаю, уже лет 20, наверное, я так делаю, и я винтовой я не пробую, хотя у меня лежали семена просто, уже остатки как бы лежали которые я не успел посеять они лежали в картонной банке ну, семена туи, опять же, пихты вы, вы поймите, пихт, пихта в схожесть один год хранение их год, не больше если гель может храниться до 5-6 лет не проблема, поэтому Туя до 3-4 лет, сосна тоже 3-4 года, ель, я сказал уже, 5-6 лет, а пихта год. На второй год они уже становятся никчемными, и навряд ли они у вас вообще зайдут. Схожесть пихты зависит от того, как вы ее любите. Посадите, рассадите. Чем быстрее вы воткнете семена, тем лучше в общем. В землю. Но не советую выращивать в домашних условиях. Где-то там на подоконнике. Это, это, сразу говорю, это отрицательный результат. Однозначно. Однозначно. Нет, если там пробовать, конечно, год годом можно научиться. Но опять же, это нужно, нужно, отдельное помещение, где постоянно вы будете разводить пихту. Я знаю человека, который разводит и занимается только пихтой. Пихтой кавказской нормы она поставляет ее на новое на, на Рождественские праздники в Европу. Очень интересный человек, я познакомился с ним лет пять назад. Ну, очень много мне опыта дал и все так. Еще у нас стаканчик. Нет, схожесть мы не проверяем. Раньше я проверял схожесть, но схожесть у, у пихты, тем более, проверить схожесть практически ну, нереально. Она, понимаете, она ее, я как сказал, ее надо сразу в грунт желательно. Вы сейчас посадите, посеете вернее как бы проверить схожесть, да, даже она у вас зайдет, потом вся поляжет, ну, может быть, дай бог, чтобы не полегла, хоть одна-две осталась, но потом же лето у вас впереди, как ее пересаживать, куда ее пересаживать, вы будете ломать голову, ее трогать как бы и нельзя, вытащить ее на улицу куда-то тоже не поймешь, что с ней будет, то есть сразу в грунт сеется. Проверка схожести, это дело как бы насчет пихты, это, это не ее. Проверять схожесть можно у семян туи, у семян ели. А у пихты вы не проверите схожесть. Это надо сразу сеять ее в, этом, в грунт в открытый. И, и, там заниматься Ну, по посеву пихты у меня есть видео, и взошло ее 50 процентов при моем хранении. Ну, я считаю, что это не очень плохо. Тысяч пять, наверное, там взошло ее однолетки, да, у нас. И я там примерно думаю, что а семян я посеял 1010. Я считаю, что это неплохой результат. Вот какой черенок большой, даже не знаю, вот что с ним делать. Придется порвать его. Порвать так, порвать сяк. Ну, здесь вот так обрезаем. Схожесть проверяю я тогда, когда раньше я где-то покупал семена, да, я проверял схожесть, но опять по поводу покупных семян, это такая игра в русскую рулетку, что однажды я, ну, довольно-таки много денег зарыл, около 100 тысяч землю, просто так, и причем у поставщика я брал постоянно, я брал у него, ну, я вам скажу сейчас, я брал у него лет, года три, наверное, года три я брал, и схожесть была, все нормально, все было нормально, да. А на четвертый я взял как раз, думаю, сейчас побольше возьму, хорошо будет, ништяк, там, может быть, и продавать начну, проверенные семена. И тут бац, сажаю все у себя, схожесть 5%. Я просто в шоке. Ну, а что? Звоню ему, ну, вот такое вот. Он хранил их, оказывается, все пять лет. И потом, ну, это было с у голубой. Поэтому я предпочитаю все семена свежие. То есть вы собрали семена, сразу посеяли. На следующий год, я имею в виду. Опять какой-то большой. Он не вытянет такой ног такую хою не вытянет не вытянет вот такую хою, вот видите вот здесь вот такую хою он не вытянет вот этот все вот этот вот вот эти все вытянут например вот этот вытянет вот хороший да а вот этот ну очень здесь надо или обрывать а обрывать тут вот такой вот получается тут ну это лаут это у нас тут вообще был все вал, конечно. Ну, ладно, бог с ним, может, приживется. Поэтому по семенам, да, я все сказал вроде бы. А через кассеты какие хвойные можно выращивать? Да практически любые хвойные можно выращивать через кассеты. Но вы же, нам, вам же нужен опыт. Если у вас есть опыт, то, пожалуйста, выращивайте через кассеты. Опыт. Ну, кассеты это такое дело, если вы выращиваете в кассетах, то нам там нужен специальный грунт, специальный торф, специальные даже удобрения, осмокот используют они. Вы, когда покупаете в кассетах, если вы покупали в кассетах, то вы, наверное, видели такие белые пятнышки осмокота Ну, он довольно таки хорошо, сейчас, сейчас в данный момент, вот он появился, базикод сначала появился, потом асмокод, асмокод маленько подешевле, базикод подороже, ну, код это немцы придумали, естественно, он в кассетах там выращивает, то есть в кассетах, да, в кассетах мы, я только доращиваю в кассетах, я могу посадить вот сейчас зимой, как бы мне, вот у меня там четыре пихты на грядке кавказские я вот думаю что с ними делать так вы наверное не видите то что я тут режу чуть-чуть сейчас приподыму Во, вот так вот и все молчат ну, ладно Итак, друзья, я еще хочу напомнить, что на нашем сайте, вы знаете наш сайт, можете посетить его, идет прием предварительных заказов на весну. Если честно, по предварительным заказам это так, так меня напрягает, ой, это, я не... Раньше не делал предварительных заказов, но люди сами просят, давайте на весну, давайте на весну, давайте я закажу на весну. Поэтому я стал последние три года делать приемы предварительные на весну. А на осень тоже, все лето, меня просто достают звонками, откройте интернет-магазин, откройте. Я 20 августа открываю, у меня полная сумка заказов, и потом... Бегаешь с ними. Это, конечно, хорошо, но вы поймите, что, как бы, очень трудно принимать заказы. Принимать заказы. Тем более, ну, сейчас такая обстановка у нас в стране. Уже не знаешь, наперед загадывать, как бы все живут одним днем. Ну, ничего, справимся. Мы принимаем заказы, да. И у нас. Там еще самый верковый вопрос, где вы покупаете Радифарм? Ты не ответил. Ну вот только что я вижу. Ага. Так, а по поводу, где я покупаю Радифарм, Радифарм, я. Я уже сказал, я, я извиняюсь, да, вы, может, позже присоединились. Я его выписал, и я не помню в каком интернет-магазине, я просто вбил в поисковик купить Радифарм, мне пришло, по-моему, я не помню где, честно скажу, честно скажу, что, ну, по удобрениям, вообще, там, довольно, ну, найдите такой более-менее проверенный сайт, Радифарм, я думаю, там без обмана будет, люди покупают, я, я выписывал, мне привезли прям, Но не, да, с почты мне привезли, я даже не ходил за ним. Я не запомнил, потому что ну зачем, смысл мне запоминать, когда я могу зайти, если мне понадобится его там уже побольше, то да, я зайду. Вот это вот пятка, вот это вот, мне мозжевельник вот такой вот нравится, конечно, его бы в контейнер посадить, контейнер вы и он бы так стоял ладно пойдет в землю поэтому по ради фарму вообще все удобрения ребята еще раз говорю все удобрения от удобрений конечно зависит ради фарм где вот они постоят сутки у меня тут постоят сутки я сейчас покажу вот, они стоят сутки. Вот ради фарми. Ну, это можно было сделать просто в простой воде. Первый мой опыт по укоренению, я вам скажу, был такой. Я работал с человеком он вот подошел, ну пойдем можжевельник посадим, попробуем, поможешь, Я, ну да помогу и ветка отодралась, ну такая ветка хорошая, где-то э -э сантиметров 50 на ней было он мне ее дает и говорит, вот возьми, до дома довези, желательно в воде воду куни или в мокрую тряпку замотать, а потом нарви вот этих и посади я никакого корневина не использую, чисто для себя думаю, ну, это же раньше у меня было хобби, чисто для себя думаю сейчас посажу и посадил и прижились все черенки, я с этой ветки набрал примерно примерно я набрал около по-моему, или семи сиренков и они все прижились поэтому вот такая вот ситуация была так вы еще не спите, я смотрю, народу не так мало спасибо за то, что смотрите меня подписывайтесь на канал, не забывайте ну, уже у нас трансляция по почти около часа идет ну да сейчас еще чуть-чуть и будем уже заканчивать, наверное, но может быть просто время позднее. Я не, не ожидал, что столько народу будет смотреть мою трансляцию. Сейчас может закончим, так. дефарм про дефарм ответили. Поэтому насчет удобрений, господа, вот думайте, конечно, это вам решать. Ну, ну, я знаю, что корневин и Радиофарм, ну фарм много марганца, Марганец. мне это не нравится очень. Корневин, более, там одна кислота, и все. Если вот, это вот, как его, блин, все. Черт... Ризапон. Резапон, вот, надо его ну, выучить. На Иисусе я, я просто, просто мне Резапон этот он уже два года мне его, с ним достают. Резапон, Резапон. Он имеет три кислоты, говорят, говорят. Ну, вот, как он себя поведет с янками, я, я не знаю, вот, честно вам скажу. Ну, я сейчас если даже Вечер. Добрый вечер. Дома растут кипарисы, всхожесть семян отличная. В открытом грунте могу выслать 100-200. Гараж 82. Гараж 82. Здравствуйте, во-первых, я доброй ночи. Я кипарисы. Кипарисы, тут просто сообщение пришло. Да, интерес только поздно нам на работу сегодня. Да, я понимаю, ребята, уважаемые друзья. Я это не специально сделал. Про кипарисы я сейчас отвечу. Я просто вот пошел заниматься черенками, извините меня, но у меня такой распорядок, я могу там до пяти утра сидеть и потом меня брык и упал. Извините меня, я знаю, что среда, всем завтра на работу, но постараюсь трансляции проводить теперь, это пробная трансляция, я буду проводить, постараюсь почаще то, что делаю, тут, тут, то, что занимаюсь. Я хотел вывести с питомника камеры полностью, но у меня пока не получается, может быть, в дальнейшем получится, я там бы и рассказывал заодно. Ну а спасибо, что смотрите. Гараж 82. По поводу кипарисов. По поводу кипарисов. Кипарисы. Кипарисы мы не выращиваем. Вы поймите, спасибо, конечно, за предложение. Но мы не выращиваем, потому что ну они у нас обгорают. Как-то я очень много набрал семян кипарисов кипарисовиков, кипарисов, всех подряд, насадил, зашли они, прекрасно все, весной, да, все было хорошо, пока не вдарил мороз, снега нет, мороз вдарил, все, потом они обгорели от солнца и холода, зимой солнца и холода, хотя они были притенены, все равно они обгорели и умерли. Хотя у них схожесть была, ну, бомба просто, где-то около около ну 99 точно процентов. Сколько семян, прекрасно, да, вы, наверное, где-то находитесь, В таком, в южном регионе, поэтому у вас растут кипарис. У нас кипарис но вот у меня вот растут, я его ни черенку не размножаю, семена даже есть с него, но толку нету. Евпатория находится. Поэтому... Евпатория, да. Ну, в Евпатории, это, конечно, там можно жить, а у нас, извините меня, уже э, снег был, и Евпатория, это прекрасное место я понимаю привет всем и вы понимаете там можно у вас круглый год сажать и растить очень прекрасные места там да но мы не там к сожалению мы здесь и у нас кипарисовик не живет, и в средней полосе он не живет, но он обгорает очень хорошо, мы с удовольствием выращивали кипарисы так, я не рассказал, да, я поехал буду вот, про кипарисы, кстати да, ездил на море отдыхать, там набрал кучу-кучу, вот зашло я сказал уже 99%, вот он обгорел, он как-то обгорел, и то наполовину на следующий год он, он пережил зиму так, еле живой, ну обгоревший наполовину я думаю, что ну, оставлю его, оставил его И на следующую зиму он просто весь вымер. Поэтому я решил больше с кипарисовым С кипарисовым никогда не связываться Так, какой можжевельник мы... Мы черенкуем можжевельник Skyrocket Skyrocket скальный можжевельник, скайрокет мы черенкуем. Мы не черенкуем еще, мы подготавливаем черенки к черенкованию. Какие надо брать черенки, я еще раз повторяюсь. Вот с пяткой оторвали, очистили 2, половиной сантиметра, потом можно будет в радифарме подержать. Или в воде сутки. Ну, можно воду с корневином развести на крайний случай. А потом уже, ну, земля, земля должна быть очень рыхлая. И у меня просто покупной грунт и все. Так. Татьяна, спасибо за, за то, что... Забудьте о лайках, лайки, лайки это драгоценная вещь, не все люди ставят их, копят наверное, я не знаю, багаж собирают себе, сейчас, Тут. да, я понял, что Евпатория это Крым, выращивали ли вы тис, у меня растет прекрасный тис канадский, колоновидный, вот, наверное, попытаюсь все-таки, вот, если место тут останется у меня, хотя бы черенков 10 зачеренковать. Да, раньше выращивал, очень хорошо выращивал. Ягодный выращивал, и вот такой колоновидный. Ну, я, вы поймите, раньше у меня это было хобби, я как бы не в больших количествах это делал. И все это вот колоновидный я вырастил где-то штук 15 очень красивый такой и вот у меня остался один из них вот из маленького ему уже лет, наверное, 15 наверное, нет, не 15, 12 12 где-то лет и он, ну, очень красивый да, Татьяна, мне тоже говорили, что с... Типа, ну, результат отличный просто превосходный да что там я и про него и читал много литературы то что говорил в нем три кислоты я не помню если в корневине одна кислота в радифарме вообще кислоты нету там другой состав в цирконе там тоже другой состав в резапон Ризап... я никак не могу запомнить резапон резапон резапон в резапоне запомнить три кислоты, вот так я помню, чуть-чуть, так, ну давайте собирать, тут немного осталось, я не знаю, если, в принципе, меня это не напрягает, я могу вас оставить тут, вести прямой эфир, пока все не закончу, Да, Татьяна, я знаю про него, ну пока что может быть и зря, может быть надо было и выписать. Понимаете, у меня не так много времени, даже ради фарм мне проблема была выписать. Поэтому я на скорую руку так все быстренько его выписал и все, и забыл. Ну, сейчас, может быть, выпишу, но это уже для тинкования в следующем году, наверное. Сразу хочу сказать, что эти черенки, да, эти черенки, они э, должны пустить здесь у нас корни в теплице. А весной, весной где-то это май месяц, я их вытащу отсюда, потому что нечего тут им делать. здесь будет жара такая невыносимая, они просто задохнутся, и вам советую, вот три месяца вегетации, я вам открою секрет, я в контейнера зачеренковал 8 штук, я видео специально для них, для, для них снимаю, так еще понятно наверное надо, видео снимаю постепенно, и Потом я выкладываю с результатом уже видео полностью по этим восьми черенкам. То есть посмотрим, что будет. Анна Федоровна. А такой же принцип черенкования и пихты, и головой ели? Вот этот вопрос я как бы ждал. Уважаемые друзья, я... Я, я просто... гель я... голубая и пихта трудно трудноукореняемые. Практически их не стоит, даже если вы, даже начинающий, не стоит этим заниматься. На это надо потратить очень много, много времени. Много времени и... Сил я, как бы, вначале пробовал, тоже тинковал, все голубая ель. Вы, наверное, видели очень много видео в, в этом, в, в ютубе, про черенкование ели голубое, какой там прекрасный, там результат практически никто не показывает. Один такой человек, я не скажу, что там, я не знаю его просто, я смотрел, есть такой профессор Мамедов, который подошел, просто с 15-метровой ели содрал такие полметровые черенки, засунул их в тазик и сказал, что через два, поставил батареи и сказал, что через два месяца у вас будут офигенные корни. Я просто оглох. На моем канале есть видео про то, какой черенок надо брать. И про то, что я говорю всегда и говорил, что ель, пихта, сосна черенкуется очень плохо. Сосна и пихта, их вообще черенковать, забудьте про это, не тратьте свое время. Да и на ель тоже. Ель черенкуется только канадская. Ель черенкуется не деформис обыкновенная. Обыкновенная простая видовая ель, вы ее тоже не зачинкуете, Поэтому, прошу, зачинкуете даже, если вы зачинкуете, какой смысл вам черенковать ель видовую? Даже колючую. Вот у меня растет она, ель видовая, прекрасная, голубая елка. Она пышная, хорошая, набитая. Но я никогда не буду ее черенковать. Потому что когда будет результат от этого, то, то она не будет такой же голубой. Она, она может поменять цвет. Это видовая ель. Я видел одно видео, я нашел, где человек с результатом говорит, ну, извините меня, я могу видео снять, воткнуть тоже сенис сенец, и вы даже не заметите, что я это сделал и скажу, что это стопроцентный результат черенкования, боже ты мой ну, ребята, я хотел кстати так сделать и потом признаться что это действительно так было сделано специально я не пойму, у них сотни тысяч просмотров у этих видео, которых они черенкуют ель, все так стараются ее зачинковать. боже ты мой ель, прививка только прививка вы хотите получить сорт получайте сорт но прививкой для этого подвой и привой подвой это видовая ель желательно колючая на колючая прививается и обыкновенная прививается надо на, да, на обыкновенную тоже видовую так это мы не суда это я что-то уже перепутал так да, вижу скажите, если мои черенки стояли стоят в воде, корневине неделю их уже можно выкинуть или нужно по поводу стоят в воде в корневине с корневином неделю а зачем вы их поставили так на неделю? Ну, выкидывать не надо их. Если они. Вы посмотрите на них, если они цвет не поменяли, на нормальные себя выглядят, какие были при черенковании, то, пожалуйста, уже доставьте им удовольствие, засуньте их в грунт. Блеаровые скороки тоже их, Каким методом черенкует, Какой состав. Трата грунта для их черенкования но я бы не сказал, что они трудно укореняемые ну да, есть у них они хуже укореняются, чем казацкий, чем туя да, но у меня один год просто великолепно вышло и я просто укоренил, наверное, процентов 90, но я в открытом грунте на улице мне удалось состав грунта я вам скажу у меня простой покупной грунт 3d потом хвойный опад хвойный опад идет хвойный опад потом песок все это перемешивается все по 1 4 ну, хвойный, хвойный вот грунт я беру 3D вот, вот для хвойников самый лучший грунт это Балт, Балт Торф Балт Грунт в таких синих пакетах я, честно его тоже, ну я не видел чтобы его продают, его продают только оптом а так как я выращиваю в обычном грунте, то я я использую вот я беру 3d грунт для хвойных его добавляю песка где-то пропорции ну я сейчас, потом вермакулит обязательно добавляю насчет трудно укореняемых и рокет вы совершенно правы но мы будем пытаться это сделать Я пока не добьюсь результатов, просто я уже, я вот сколько его укоренял, ну, один раз у меня только промашка вышла, и то я потому что ну, без полива оставил, а так все нормально, так там практически ничего не укоренилось, просто я Забил на них, да. У меня было много работы, поэтому я... Как укоренить корни взрослого можжевельника? Виктор Бажаев. В смысле, корни, как укоренить корни? Я мало, мало понимаю, как, как укоренить. Анна, спасибо вам, спасибо. Виктор, ну как укоренить корни взрослого? Как укоренить корни? Укоренять можно черенок без корней. А укоренить корни, ну укрепить? укрепить? А укрепить, я укоренить? извиняюсь, укрепить корни взрослого можжевельника. Ну, вы хотите просто его укрепить, чтобы они были больше, чтобы лучше. А, как, ну, вы знаете, да, может быть, вы имеете в виду то, что чем то да, тем же ради фармом, корневином можете. Ну, укрепить, я понимаю, иногда, вот, Skyrocket, Кайроскет. Вот он, когда взрослый к нему подойдешь, пошатаешь его и Земля просто вокруг него шатается. Чё это я на это пришел. Шатается и я думал тоже, как я подставлял, всех натягивал его. Ну и если взрослый можжевельник я Беру я обрезаю, чтобы его меньше болтало ветром, чтобы корневая не так сильно расшатывалась. Да, у Скайрокета и у Блюароу есть такая проблема. Скайрокет это ракета переводится, а Блюароу... Если вы взрослый можжевельник имеете стелющийся или какой-то другой, то Виргинский, например, он могучий, корни у него просто дайте ему помощь там или корневина по ведру по два залейте прям не стесняйтесь корневин он безвредный если стерящийся то, ну, смотря какой можжевельник вы понимаете если skyrocket все все вот почему я черенкую скайрокет потому что много очень меня просило о том чтобы я уже начинал продавать, скайрокеты, отсылать, скальный, скальный, дайте мне скальный, скальный нам дайте, по вот я даю то, что смогу. но и то этот можжевельник укоренится, весной моего, я уверен, что он укоренится, весной мы его пересадим в грунт, в грядку, и К осени уже только он выйдет, станет на продажу. с белой туи на вашем участке да с белой туи все пока что нормально то что белое, она по-моему чуть-чуть покоричневело ну а остальное все коричнево ну я не расстраиваюсь я не хочу ее просто переносить сюда можно было бы выращивать тут а вы знаете я наверное, так и сделаю я наверно выкопаю ее и буду доращивать теплицы в контейнере Потому что другого выхода я не вижу. Потому что уже вот морозы вдарили. И белая хвоя. Да, действительно. Это, это не сорт. Это там получилось как? Получилось так, что это просто недостаток каких-то веществ. Не, ну можно вывести, но она будет очень теплолюбивая. Очень теплолюбивая. Я думаю, что это не вариант вариант для наших условий выращивать ее и как-то черенковать но посмотрим пусть растет я буду следить за ней каждую зиму. то есть вот это белое то что было на белой туре оно все вот я смотрите я перебрал сейчас опять буду все перебирать заново ну ладно главное обрезать это в принципе ничего страшного Да, это недостаток чего-то, там просто такая мутация произошла. Можно вывести ее, но это, я не знаю, где ее потом сажать. То есть на зиму ее очень трудно сохранить будет, если только в теплых регионах где-то. А даже мороза испугалась, я вам скажу, сейчас даже... Не то что мороза, нулевой температуры уже испугалась, она начала там желтеть, как-то себя не так вести, очень красивая, конечно, побеги там у нее, но я буду следить за ней, И вот пусть она постоит, пусть она растет получше, там один побег прям очень хороший, белый, он погибнуть не должен, я думаю, да, все стоит, будем следить, я обязательно сниму видео. стратификация пихты сибирской в холодильнике в холодильнике возможно какая температура нужна для стратификации и как долго нужно ее стратифицировать так вопрос да спасибо спасибо за вопрос насчет стратификации пихты сибирской тем более я рассказал, как я стратифицирую все семена, еще раз повторюсь, в холодильнике я не стратифицирую ничего, я просто просто их закатываю в стеклянные банки сухие, как как помидоры, я так таким методом пользуюсь уже 20 лет, в я своему мужу говорил, был, был такой вопрос, я рассказал об этом как долго статификация Ну, я вам говорю, вы собрали семена, высушили, почистили затем вы берете и простую трехлитровую банку желательно сухую, берете, насыпайте туда семена и закатывайте как помидоры с огурцами, на нашем, на нашем канале есть видео, там показано, как я это делаю, Но ну, я там стуя показываю, я делаю так, с сибирской, в холодильнике я не кладу ее, Никакие семена, я все семена, что лиственницы, что еле голубой, они прекрасно переживают зиму. И потом весной я их уже посею в грунт. Сею в грунт и так, вот это у нас пусть там еще ну, У нас тут чуть-чуть не... осталось. Ну, уже мы с вами тут уже доделаем вот это все. А вы... вопрос А сколько человек людей в вашей команде? С какой целью интересуетесь? Не, не вопрос. Это в нашей команде. В команде у меня жена и брат. Вся наша команда. Очень трудно найти нормальных даже людей даже при оплате но надо чтобы знали специфику работы а пока научишь это надо взращивать да, выращивать людей которые будут работать которые будут знать уже все роботов нанять ну роботов тот тоже роботы это надо искать именно сотрудников, сотрудника, которые готовы сотрудничать, а не просто работник-робот. Я считаю так. Я считаю. Вы можете со мной не согласиться. Ну, снимаем, потихоньку, сажаем. Дальше будет. Ну, нас просто выбило из вот этого всего ну, небольшой тут строительство, то что мы переезжаем на другой участок, со всех участков собираем, и я так посмотрел, и зря мы это делаем, нет, там не зря, как бы, ничего в этой жизни, как считаю, не делается зря, ну, там мы сделали, да, там прекрасно, все хорошо, но эти участки я тоже оставлю, и тоже все равно буду на них сеять, и сажать, и выращивать, ну, если будет у нас Команду мы будем набирать однозначно, ну команду естественно и из местных людей, я считаю что человек должен ходить на работу, ну ценного работника вот трудно найти, ну особо Аврала у нас такого нету Особенно когда вот с посылками, да, начинается, вот там есть, там очень занятость, очень высокая, да и сейчас, конечно, ну, я же понимаю, что рано или поздно мне придется набирать сотрудников, хоть как. нежелательно желательно, ну, с ближнего Так, уважаемые Друзья. Ну да, все сами, все сами, пока все сами. Все сами, даже этот стрим провести, вот мы сами, первый раз стрим. Ну, так, уважаемые друзья, вот мы уже заканчиваем. Ну, еще пока есть время, еще у, у нас есть возможность, еще полчаса у нас где-то будет <coughs> поговорить. Какая у вас площадь земель? Очень хороший вопрос. Площадь земель. Очень часто его задают. Какая? Я поначалу вообще выращивал первому сезону. Вообще я ИП как бы с 2014 -го года. Продаю я, естественно, раньше продавал. Ну, ИП я стал, потому что там расчетный счет и все, все такое, все такое. Я. Занимался грузоперевозками, у меня было, было очень много. а это было мое хобби. Как только я дорвался до земли, я сразу начал сажать хвойные. Потому что я сам с Якутии, как переехал в Ростовскую область, занялся тут все в 30 лет, ну там в 29 я занялся, в 27 я переехал. Занимался грузоперевозками, это было хобби, я засаживал все, что мог, привозил оттуда, отсюда, все мне растения очень нравились. <coughs> В Якутии, что там, там у нас все, дикий можжевельник, сосна, лиственница, там вот это все. Ну, про, про, про землю вопрос был, поэтому сейчас я не буду ходить от него. Поначалу у меня была площадь 5 соток на которой я я вам честно скажу, неплохо зарабатывал неплохо ну это все, это труд был это круглосуточный труд, конечно но тем более у меня была вторая работа, это грузоперевозки две машины то есть они работали надо было работать тоже я не бросал до последнего пока не убедился, что это, это, это дело меня как бы прокомит Но я к этому шел довольно таки долго долго все ну, 15 лет почти а сейчас у нас на данный момент сейчас у нас на данный момент 20 суток у нас есть которые новые а если по участкам разобраться то там еще, еще где-то 20 еще 4 участка еще 4 участка, где-то по 5 соток там будет. Еще 20, немного. Вы поймите, что для небольшого питомника, чтобы нормально зарабатывать, не надо много много земли. Там все пишут, что вот мы хотим там, на 7 гектарах рассадить, строить питомник. Да? Ради бога, устраивайте. Ну как вы? Вы сначала освойте хотя бы 5 соток. Хотя бы сотку освойте, ребята. Две грядки освойте. Кстати, я выпущу обязательно видео по дополнительному заработку, где на двух сотках можно заработать неплохо. Дополнительно. Дополнительно, если вы не хотите полностью в эту стиль переходить. Потому что процентам там никакой банк какие проценты не дает. Даже купив у нас или не у нас сеянцы, дорастив и продав потом. Даже просто через завида Не надо Ип открывать там. вы поймете, что это дело неплохое. Так, у нас еще один стаканчик подошел. Но это конфиденциальная информация, так что... Уважаемые друзья, решать и думать вам. Некоторые говорят, а вы не боитесь такие видео, они же все начнут делать сами. Да нет, не боюсь, потому что Потому что, ну, люди, кто хочет делать или заниматься этим, он и без меня начнет заниматься. Так, у нас где-то по 50 штук. Ну, раз, два, три, четыре, пять. 250 уже есть. Ну, и там штук. штучек 50, наверное. Сейчас мы это почистим еще, подготовим. Земле. Ну, а земле это... Так, Евгений Фетис, скажите, а где вы приобретаете Радифарм, какой земли, Пиашево, земли, куда вы высаживаете? Так, ну ради фарм сразу скажу, я уже третий раз говорю, этот вопрос уже был, я просто повторюсь, ничего страшного. Ради фарм я заказывал через интернет-магазин, название, ссылку, я честно, я забежал, заказал и убежал. Это было летом, по-моему, я возил воду, и поэтому <забежал>, забежал и знал, что мне надо будет. Вспомнил просто, в интернете сидел и вот, заказал, и не помню даже, какой, какой интернет-магазин. Мне просто прислали, я взял, и, и мне с почты даже привезли с доставкой. У нас почта недалеко, тут да, тем более все знакомые. Пиарь земли, ну пиар земли не сильно высокая тут кислотность у нас, поэтому где-то примерно около шести, где-то около шести, хотя я не мерю, я на, я на глаз знаю, что около шести. Миллионами хотите крутить, да? Никто вам не мешает. В этой жизни каждый мечтает найти миллион. Чемоданчик, если миллион. Ну, когда я, я тоже когда-то мечтал. Долларов желательно. Когда-то мечтал, но потом понял, что никто его терять не хочет. Вот в чем проблема. Да, видео выйдет, но я не скажу, что сейчас оно только к весне будет. Я это буду видео снимать долго, потому что я хочу снять сначала грядки, возделать их, как я возделываю их, потом как рассаживаю сеяниц, как как доращиваю его, и как потом продаю. То есть это где-то примерно к осени выйдет видео. Постараюсь это сделать пораньше. Но я могу рассказать, конечно, но я без примеров прям так, показа, я не хочу это будет только слова надо делом показать и тогда уже тогда да люди и поверят и да всех кто сегодня был в благодарность особенно по стриму на стриме на моем да вот сейчас уже время бил боже мой уже Сейчас у подходит, ну не так уж. Я хотел вообще получасовой стрим сделать, но вышло столько, так вышло. Я правильно понимал, что сеянцы рассылаете ближе к осени и с АКС. Анна, мы рассылаем их весной и осенью с открытой корневой системой. но опять же. Я не пойму людей, которые боятся открытой корневой системы. Кто вам сказал? Где вы Вот мне звонит человек, говорит, я прочитал в интернете, что они больше 15 минут не зовут с открытой корневой системой. Да кто вам такое сказал? Это такие же деревья, такие же растения, какие яблони которую выкапывают с открытой корневой специально, чтобы пересадить там очень не знаю, весной. Ну, по, ну, с комом, ну, редко я бы не выкапывать, например, или там лиственную. но лиственным легче прижиться, просто понимаете, в чем дело. хоя это тот же лист, но хвоя, она не сбрасывается. Вся. Хотя хвоепат есть. Это отдельная тема для разговора. И... Просто труднее прижиться, да, ей. Но это такие же деревья, ничем не отличаются. Посмотрите, как я упаковываю трехлетку тую. И там есть упаковка с АКС. Иногда я при рассадке некоторые синцы просто вот, садишь, садишь и забываешь посадить. Ну, один затеряется там, попадется между грядками. И лежит он. День лежит, два лежит. Потом я иду, прохожу, смотрю, нахожу его, вижу, смотрю, лежит бедолага. Уже это было и с можжевельником, и с туем. Корни уже сухие практически. Ну, ну, да не практически. Это хорошо, что там у нас под теневкой, и мы все это поливаем, посадим, сразу проливаем. И стараемся три дня после посадки поливать очень хорошо и я его беру просто в землю втыкаю и нормально потом выходит из него нормальный арсений то есть цкс если не давать пересохнуть корневой системе то довольно таки все хорошо будет Украину и в страны СНГ, извините, мы не отправляем. Извините нас, пожалуйста, но мы не отправляем. Я вам скажу даже почему. Мы не отправляем, потому что... Потому что синиц идет очень долго. Ну, очень долго. Это не гуталин, я не хочу портить. Мы попробовали, дернулись один раз и вышло очень плохо. Один рассеяние шел 24 дня, другой 32. Несколько раз отправляли. Один раз 14, большинство 14, 16, но это очень много. До Сахалина идет 12 дней у нас по России. А там таможни, вся эта беда, это я не пойму. Ну, ребята с Казахстана у меня делают так, они выписывают, например, на Омск. Там они в Омск ездят забирать постоянно грузы, и оттуда забирают сеяниц. До Омска они выписывают МС почтой, которая идет там примерно 4 дня, и все доходит. Ну, о чем вы говорите, если я на Сахалину отправлял 12 дней шло. Самая большая посылка моя была, это самая долгая, шла по России, это 17 дней. Да, хочу заметить еще, когда приходит сенец из Казахстан, которые пришли, которые 30 дней, конечно же, я отправлял весной, они выбили всю почку, а почка все побеги все желтые, человек позвонил мне, говорит, так и так, я говорю, ну, что будем делать, хотите я верну деньги, хотите я вам перешлю, он говорит, пересылайте, и второй раз тоже так же вышло, вышло около там, 20 дней, но он уже ничего не сказал, говорит, ладно, бог с ним, как есть, так есть, посажу, посмотрим, что выйдет. Ну, люди разные бывают, поэтому я не хочу просто, если вы уверены, лучше заказать на Россию, потом с России забрать, если есть такая возможность. А с Украины, вообще, часто просят и отправить, и то, я, я, просто, сейчас это мракобесие и... между нашими странами когда-нибудь пройдет, и все, ну, я думаю, устаканится тогда, тогда, торговать, и, да, это не то, что с Украиной, там, или вообще в другие республики, в Грузию я отправлял через Сочи, Вазибажан через Дагестан. То есть я на Дагестан, а там они уже сами. Так, дальше. Я правильно понял, что синицы так осени, да. Анна в этом году заказала. Первый раз тоже боялась. Но уже декабрь на дворе они зеленые стоят. Алена Зверева. Алена, спасибо вам, что делали заказ. Да, главное, когда сойдет снег, весной, сразу начинайте их поливать, поливать очень хорошо, поливать и поливать и поливать, будет все прекрасно. С следующей осени у вас должна быть очень хорошая приживаемость. И попридавливайте, если у вас будет мороз, а их может выдавить из земли, попридавливайте, пожалуйста. Сколько черенки еле хранятся, и как их хранить? Ель не, я не черенкую, я сразу уже сказал. В интернете много видео по черенкованию ели я уже говорил, что это, это все абстракция ель, прививкой делайте ель прививкой самый лучший результат прививкой, семенами, да если хотите сорт, то прививкой прививка, только прививка вас спасет больше ничего я, я больше не могу сказать так, сколько хранятся А весной вы когда, например, с Крыма до начала апреля стараются успеть, а потом там жарко? Я понимаю, что, а, Анна, вы из Крыма, да? Крым у меня всегда весной проблема. У нас еще земля не оттаяла, а вы уже просите отправляйте, отправляйте, отправляйте. Мы уже в рубашках ходим. Нет, ребята, пока у нас земля не оттает, я не буду отправлять. Я не буду им ломать корни. Я отправляю когда ну это где-то примерно конец марта вот уже два года конец марта иногда в конце февраля у нас помогает нам вот это вот как его погода забыл помогает нам погода тогда мы отправляем пораньше и вы не смотрите, что у вас такая погода. Если вы сделаете притенение, она в Крыму, даже жарко, в 30 градусов, я пересаживал туи с открытой корневой системой в июле месяце при 35 градусах. Жары. но ну, у меня было все притенено, земля была готова, я пересадил, и все нормально прижилось. Ни одна не пропала, я вам честно скажу. Да, болели, да, было. Но погода ваша не имеет никакого отношения к сеяницам, которые к вам придут. Вы поймите, что она будет иметь потом. Но если у вас жарко, у нас-то не жарко. И сеяниц у нас растет в нашей погоде. Когда он к вам придет, если вы посадите под притенение, то это будет довольно-таки хорошо и нормально приживется, если все грамотно сделать, главное приготовить грядку, грядку приготовить сейчас, землю приготовить, не грядку, землю, землю куда вы будете рассаживать, то есть, э -э -э. приготовьте сейчас я оставила в горшках в холодной теплице, пролила, укрыла стонбом Ну, в горшках тут -то тоже вопрос такой, знаете, я не сторонник контейнеров, сразу скажу. Контейнер это временное пребывание. Если вы в горшках сделали хороший грунт, если вы сделали, добавили осмокота или базикота, то да, получится, я думаю, все нормально будет. если у вас есть опыт, то тем более, я даже за, за это не боюсь тогда, если вы как бы гости. у меня вот люди брали три штук, сеница четырехлетки они все на прививку брали мою четырехлетку, в Краснодар тоже они в теплицу, потом ну, хотят привить, привить хотят и хотят э, потом закупить хупси и привить на нее, дорастить в горшках. Они все в горшках, но я спросил ну там женщина плохая, и она сразу сказала, что это не проблема, мы все знаем, мы все умеем, все знаем, как с ними ни одну, сот... говорит, ни одну сотню загубили. Ну поэтому я спокойный, как бы. Ну надеюсь, они не загубят. Там это даже обвязывать не я не стал, я не стал обвязывать его, пусть так будет. В Крыму продолжим уходе круглый год с КС. Да, и у нас тоже круглый год сикас высаживаю, я не проблема это, понимаете? А в Крыму нет, ну круглый год нет, я зимой единственное какая я не могу, просто что землями уже а в Крыму, да, там сейчас можно сажать, и можно потом потом сажать, то есть, это не проблема, я думаю. Так, попираемся, что у нас тут за вопрос? так тоже много делать вот наши ножнички упали заказывают северные регионы так, уважаемые друзья ну на этом сейчас я уберусь еще есть вопрос, какие задавайте Трансляция, я думаю подходит к концу вам на работу, мне на работу мне не на работу, но мне тоже надо рано вставать ну я бы сейчас еще пойду за компьютер как бы поработаю там вам спасибо огромное, что что оставались со мной на протяжении всего этого времени будем синковаться, будем выпускать видео тоже будем делать это все Спасибо за вопросы, за спасибо за все, что ну, были со мной в такой поздний час, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов, удачи, всего доброго и питомник хвойный дворик, всем спокойной ночи.